Тебе это не нужно. Я тебя и так уделаю. Крутой, значит? Ну покажи, какой ты крутой. Давай. Ударь меня. Давай. Ударь меня, крутой парень. Покажи, насколько ты крут. И вот это значит ударить. Вот что значит ударить.